Начальник! Зарплата когда будет? В следующем году не беспокойся. Ну вот тебе на а Новый год-то как встречать?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 разным современным видеоиграм, таким например как Myth of Empires и не только. Ну а мы конечно же начинаем, друзья! Ну и конечно давай приступим сразу к сути, не будем тянуть кота за шерсть. А, есть несколько способов, как добыть ключи вот для таких вот сундуков. О первом из них я расскажу сейчас, да прямо сейчас, а о втором из них немножечко попозже, поэтому посмотри пожалуйста этот видос до самого конца. Для того, чтобы уловить целиком и полностью всю суть по этой теме и прокачать свой скилл. Первый же способ заключается в том, что надо выбивать эти ключики вот с таких вот боссов, мини-боссов ли их можно назвать и так далее. Бывает вот в такой вот рамочке, да, именно с желтой окантовочкой, чаще всего вот с таких вот головорей разбойников, да, или же не разбойников, да, зависит от племени, и выпадают у нас эти ключики с небольшим э, шансом. Да, для этого нужно фармить, нужно ходить по определенным точкам, да, точек у нас на карте офигенное количество, как вот в таких вот опорных пунктах можно найти таких главарей. также вот в таких вот опорных пунктах, типа рудников, каких-то сбор, ресурсов. Да, вот с этих типов с большой вероятностью и выпадают вот эти вот э, ключики. Ключики выглядят вот таким вот образом. Они называются ключи от обычного сундука, а рядом указан уровень. Уровень может различаться в зависимости от того какого вы босса убьете. Это вроде бы работает по следующему принципу. От 10 и выше уровня NPC падают ключики 10 уровня. От 20 и выше падают ключики 20 -го. и по такому принципу. Ну и сразу же хочу отметить тот факт для того, чтобы получить доступ к Таким сундукам, да Вам придется сначала немножко подрасчистить здесь различных, да, NPC Которых достаточно немало может быть, да И придется достаточно неплохо так попыхтеть, попотить Для того, чтобы со всеми с ними разобраться Поэтому я предлагаю приходить сюда только лишь с поддержкой Лучше, чтобы в вашем распоряжении был какой-нибудь дуболом Вот, например, как сейчас у меня Для того, чтобы раскидывать вот таким вот образом их Пачками, и тогда проблем по зачистке у вас точно не будет. Кстати, если ты еще не видел гайд, как правильно нанимать и вербовать вот таких вот дуболомов, то, пожалуйста, переходи в плейлист. Там ты найдешь гораздо больше актуальной интересной информации по этой игре. Самое главное, необходимо понимать механику. Высокоуровневые сундуки низкоуровневыми ключами ты открыть не сможешь. Поэтому внимательно смотри. У них вот там вот подписано, у каждого ключа, какого уровня ключ может открывать сундуки. Обычно, чем ниже локация, в которой находится какой-нибудь знак, место, Типа вот такой вот шахты или какого-нибудь бандитского лагеря, тем ниже уровень этих сундуков. Ну и давай уже наконец-таки попробуем открыть этот сундук и посмотрим, что же ждет там нас внутри. По бамс, открываем, что у нас там, чем нас порадует, открываем и смотрим. Опачки, а у нас здесь в инвентаре, значит, такие вот цветочки, которые называются искусство стратегии упорства. Да, искусство стратегии, значит, высокая точность. Также у нас здесь какой-то керамический горшок, который увеличит предность воина. И в таких сундуках у нас находятся такие интересные вещи, которые просто так скрафтить вы не сможете. Что же дают вот эти вот самые свитки, которые мы сейчас с тобой взяли? Зачем нужны эти свитки, спросишь ты? А я тебе отвечу. Они нам открывают доступ к тактическим умениям нашего персонажа. Да, вот здесь вот их очень большое количество. Вот в этой вкладочке ты можешь посмотреть. И по мере того, как мы будем их открывать, у нас... Наш персонаж немножко будет, конечно же, улучшаться и прокачиваться В данный момент у нас искусство стратегии упорства Давайте мы это все дело используем, изучим И в данном случае у нас высокая точность а Также можно в описании посмотреть, что это у нас дает Нажмите, чтобы добавить 5 очков опыта к высокой точности То есть это очень хорошо подойдет лучникам Используем, вот, к примеру, мы изучили сейчас высокую точность У нас первый уровень, мы получили доступ Эту тактику мы можем разблокировать целых 10 раз, увеличивая ее эффективность с каждым разом. А увеличить можно вот таким вот способом, как я тебе подсказал. То есть в этих сундуках у нас очень редкие находятся штуки. Ну что ж, это что касается первого способа. Второй же способ он немножечко попроще, да я бы сказал, что гораздо проще и потребует всего лишь твоих финансовых вложений. А основные условия, которые ты должен соблюдать при этом должны быть следующими. Во-первых, ты должен состоять в какой-нибудь гильдии. То есть при нажатии на кнопочку G или на, или на G ты должен увидеть здесь список участников твоей гильдии ну или же выбрать из списка участников какую-нибудь гильдию или же примкнуть ей, это первое да если ты этого не сделаешь ты не будешь иметь доступа вот к такому вот рынку гильдии да совершенно верно с помощью вот такого рынка гильдии а, ты сможешь просто-напросто найти необходимый тебе ключ Просто-напросто набрать вот здесь вот от сундука, да, сундук вот по первым словам. И у нас сразу же ключ от редкого сундука, ключ от какого-нибудь обычного сундука или какой-нибудь простой ключ. В общем, ключей здесь хреново туча, да, просто-напросто выбираем и нам тут предлагают. Ну, расценочек, конечно же, ты сам видишь, да, вот на уровень 30, например, вот столько они будут стоить. А на уровень поменьше, гораздо меньше и все в таком духе. Да, этот способ гораздо попроще, но он финансово требует финансовых вложений от тебя. Да, и не забывай, нужно быть в гильдии, и чтобы в гильдии был вот такой вот рынок. Если ты будешь в гильдии, и гильдия еще не имеет возможности строить такой рынок, то используй, конечно же, первый способ с помощью фарма. Я надеюсь, информация о тебе была полезной. Если же ты считаешь, что братишка Скрэч что-то упустил, чего-то не недорассказал, то поругай его в комментариях, напиши, мол, ты забыл про то-то, еще вот про то-то. Есть такие-то способы фарма ключей, а есть еще, а есть еще и вот такие. И братишка Скрэч с удовольствием тебя послушает